В этом уроке кратко про психологию, применение к, к скальпингу. Поскольку скальпинг это очень краткосрочная торговля, что вы совершаете огромное количество сделок и вы работаете ежедневно и постоянно сидите перед монитором, сейчас говорим про ручную торговлю, то здесь очень важна как никогда эмоциональная составляющая. И именно скальпинг позволяет, если вы вот эти все эмоциональные составляющие, умеете с ней справляться, отлично вырабатывать дисциплину. И вот именно скальпинг позволяет добиться хорошей дисциплины, которую вы можете применить во всех видах трейдинга в дальнейшем. Здесь это очень сложно и важно здесь научиться, научиться вот это, контролировать свои эмоции. И самое главное, что здесь риск минимальный, поскольку счет для скальпинга можно открывать опять же минимальный. То есть, чем меньше у вас счет, тем большие проценты вы относительно этого счета можете зарабатывать. Вы, здесь еще важно проскальзывание. Чем меньше у вас количество контрактов, в которых вы работаете, тем меньше проскальзывание в стакане. Даже низколиквидные инструменты можно использовать, где там один-два контракта стоят в стакане. Для вас, как для начинающего, это будет отличная возможность научиться контролировать свои эмоции. И при этом вы можете зарабатывать больше. И здесь не будет у вас такой конкуренции. Потому что низколиквидный инструмент не позволяет крупным игрокам там присутствовать. Им это просто неинтересно. Вы можете зарабатывать большие проценты на тех инструментах, где нет крупных профессионалов, где нет монстров рынка, которые вас могут там манипулировать вами, там загонять куда-то, там снимать там ваши стопы. Кстати, большой плюс скальпера в том, что у него может не быть стопов на рынке, и, соответственно, их нельзя снести, нельзя их как бы выбить специально. Я не верю в то, что кто-то это делает. Я не думаю, что вот... Именно вот для вас, как небольших участников, там кто торгует там на 500 тысяч на миллион, вот их стопы и их действия не сильно интересны крупным игрокам. Это уже скорее паранойя, кто считает, что вот их стопы, я их не хочу выставлять, потому что их там снесут специально. Я не думаю, что вы, вот пока вы не владеете каким-то состоянием, то вы не сильно представляете большой интерес для кого-то. Стопы все ставят приблизительно в одно место, есть некая статистика, куда их надо ставить, и может быть есть смысл и ставить их близко, а не далеко, пусть они срабатывают чаще, и именно для скальпинга короткий стоп ⁇ это возможность выйти из рынка, спокойно вздохнуть и войти в новую сделку со, основами, со свежей головой. Многие забывают важнейшие правила, которые можно использовать в торговле к вас как частного трейдера, не торговать. Если вы были управляющим какой-то компанией, и к вам пришел клиент и сказал, куда вкладывать деньги, то вот ваш ответ, пока лучше воздержаться от рынка, приведет к тому, что вас уволят из этой компании. Поэтому вот те люди, консультанты, которые советуют вам, куда вкладывать деньги, для них, к сожалению, нет такого возможности сказать не торговать, не вкладывать, подождать, остаться в кэше, то есть в деньгах. Вот для них, к сожалению, этого нет. Вы, как частный Инвестор как частный трейдер имеет возможность не торговать. Я вам рекомендую периодически этим пользоваться, когда увидите, что вы сегодня не понимаете рынок, что, например, очень плохая торговля, когда закрыта Америка, и мы э, сами по себе дергаемся в непредсказуемом направлении. Вот этим пользуйтесь. Стопы просто в голове. У скальпера это с одной стороны. Как я говорил, их уже как бы точно никто не снесет и не сможет их сбить специально. Но это должно быть, вы должны точно знать, что вы сможете в нужный момент этот стоп выставить прямо непосредственно в стакан в виде лимитки или лимитки по рынку. То есть это сложно, но это учит вас дисциплине. Ну, Могу я назвать некие правила, которые есть, что 2% нужно не больше терять сделки, 6% на день, то есть некий лимит на день. Действительно, лимит нужно на день устанавливать. Именно скальпинг, поскольку это огромное количество сделок. И вы можете в рынок входить фактически постоянно. То есть здесь нет как... В какой-то позиционной торговле вы пропустили одну сделку, а эта сделка там, длилась у вас месяц, и вы могли в ней заработать 20% к вашему депозиту, и это была единственная хорошая сделка в год. Остальные сделки типа, были по проценту, но маленькие и все в минус. Вот там это опасно пропустить сделку. Здесь, поскольку в день вы должны, можете совершать 30-100 и больше сделок, вы здесь не должны бояться пропустить сделку. Лучше подождать. Вот есть у вас лимит на день, вы его выбрали, потеряли столько, сколько планировали, максимально можно потерять, лучше остановите торговлю и на следующий день начнете все с чистого листа. Это сложно, сложно всегда остановить, хочется отыгрывать, войти и это приводит к тому, что можно попасть в тильт и закончить день не с лимитом оговоренным 6 процентов на день, а можно уйти с минус 20 и 30 процентами от депозита. Слить всегда проще, заработать всегда сложнее. И заработать быстро, и отбить быстро убыток никогда не получается. Чем быстрее вам хочется отбить убыток, тем больше вы будете продолжать сливать. К сожалению, это факт, но все почему-то стараются об этом забывать и это э, думают, что это не про них. Нет, это про всех, и все одинаково будут сливать, если будут пытаться отыгрываться. Скальпинг будет всегда вам приносить больше разочарования, чем радости. Так устроена психология человека, что какой-то 7-минутный профит, хорошая сделка, она очень быстро забывается, а в большинстве вы будет, у вас будет разочарование, что вот вы здесь ушли с убытком, вот вы здесь там не заработали. Всегда вот это вот сложно с этим справиться, но это нужно принять как должное, что всегда ваши радости и победы будут быстрее забываться, чем какие-то неудачи и потери там депозита, разочарования неудачный день он будет помниться гораздо дольше еще раз повторяю сначала научиться вам нужно контролировать риски а потом уже думать о том как зарабатывать если вы будете думать входя в сделку сколько я в ней заработаю можете расстаться с мыслью о том что вы будете постоянно находиться в проще заходить в сделку нужно понимая сколько вы теряете в ней. то есть вы заходите и вы готовы потерять в этой сделке поэтому если рынок идет против вас вы не дошли до стопа сидите спокойно дошли до точки стопа где вы ее для себя оговорили четко крыться даже не думая то есть а, а грамотный убыток еще раз напоминаю лучше чем случайный профит и э, скальпинг это много времени много времени много адреналина и вы должны быть свободным человеком э, вряд ли вы научитесь быстро скальпингу если будете этому удалять час в день нет час в день это мало и это то направление которое нужно ну, это возможно взять отпуск и две недели погрузиться полностью в скальпинг. Вот такое возможно. Я знаю примеры, когда люди занимались успешным бизнесом, оставляли бизнес, уходили в отпуск и месяц там посвящали изучению скальпинга, ходили на курсы и это давало свои результаты. То есть за месяц погрузившись, это гораздо больше эффекта, чем вы по часу в день. То есть по часу 20 дней, дней это хуже, чем два дня полностью погрузиться в рынок всегда полное погружение оно лучше влияет и быстрее у вас происходит процесс обучения и теперь вот график который я обязательно должен здесь провести я его люблю показывать это так называемый болевой порог трейдера то есть вы всегда начиная торговлю вы находясь вне рынка вы всегда контролируете свои эмоции потому что вы спокойны вы кто-то уверен что он сегодня заработает кто-то действительно зарабатывает постоянно и достаточно стабильно у него больше прибыльных дней чем убыточных но дальше начинается самое интересное некий есть а, такой болевой порог у некоторых это зависит от размера убытка у некоторых а, зависит от размера депозита это даже может быть и профит но когда профит слишком большой вы к нему не привыкли вы можете потерять контроль над, своей, над собой, над своими эмоциями. Причем это происходит не на уровне мозга, а это на уровне а, физиологии человека. То есть вы мозг, защитная реакция мозга, и мозг у вас в какой-то момент отключится, чтобы не сойти с ума. Вот это вот некая защитная реакция, которая приводит к тому, что вы начинаете бесконтрольно совершать какие-то сделки. Я на себе это проверял, когда я торговал на небольшой, Объем, а потом мне попал в руки многомиллионный счет, на котором я имел возможность открывать позиции, закрывать позиции. И так случилось, что открывая позиции, я полностью был парализован. Размер э, вариационной маржи, которая пересчитывалась, она была настолько велика, и она исчислялась десятками тысяч рублей ежесекундно. Я просто терял на собой контроль, ничего не мог поделать. Я либо подал просто в кому, и либо выходил из позиции тут же. Несмотря уже ни на что, убыток, не профит. Самое главное было выйти из этой позиции и успокоиться. И я ничего не смог с собой поделать. То есть, вот переход там с 10 тысяч рублей на 10 миллионов рублей может привести вот размер депозита, размер вариационной маржи, которую вы видите, может привести к таким эффектам. Есть также размер убытка. То есть, вы начинаете терять, видите, что у вас что-то происходит, вы совершаете убыточную-убыточную-убыточную сделку и опять входит в некий входите в тильт, потеряете на собой контроль и дальше, несмотря на то, что вы давали какие-то обещания соблюдать дисциплину, вы будете бесконтрольно торговать какое-то время. Вывести из этого состояния может лишь, например, ментор и надсмотрщик, который подойдет к вам и выключит ваш компьютер. Так со мной тоже делали. И все, вы успокаиваетесь и через, например, 5-10 минут вы можете уже адекватно включить компьютер и закрыть там ваши убыточные позиции, и снова начать искать хорошую точку входа в сделку. Либо это может быть слишком большой убыток, который для вас критичный, вы понимаете, что вы теряете уже те деньги, которые зарабатывали, например, в течение нескольких месяцев. Такое у меня тоже было, я через это прошел. Я думаю, что вы тоже должны через это пройти, и спасет вас только то, что у вас для старта, для стартового, для обучения счет не критич, критически большой. Почему хорош именно скальпинг? То есть, для кого размер там 100 тысяч рублей – это огромная сумма, я рекомендую счет уменьшать, там, открывать, ну, может быть, там не на 5 тысяч, но ну, 10-15 тысяч – тоже хорошая сумма, с которой можно несколько контрактов начать торговать. Я просто знаю людей, которые там торговали на 5 тысяч рублей, а эмоции у них были такие, что зашкаливало просто. И… Я видел людей, которые селили со счетом размером там 10 миллионов и спокойно торговали. И рядом человек, который размер счета составлял 5000 рублей, с какао прыгал и махал руками в тот момент, когда, например, пропадал интернет или вдруг случайно вырубался свет. То есть ему казалось, что жизнь на этом закончилась. Он сейчас потеряет свои там 100 рублей и просто хотелось как бы дать ему 1000 рублей, чтобы он успокоился и не портил настроение окружающим. То есть вот такие есть возможности. То есть, все реагируют по-разному. И вы должны иметь в голове, что у вас тоже существует этот болевой порог. Возможно, его еще не достигли. И чтобы вот не впасть в тильт и не потерять заработанное тяжелым трудом, рекомендую всегда роботов, помощников держать под рукой, чтобы они вас все-таки контролировали. Также контроль – это может быть уменьшение размера счета, который вы можете вынести, потери какие, что... Не должно быть у вас в тот момент, когда вы занимаетесь скальпингом и учитесь только контролировать эмоции, не должно быть там критического большого, большого счета под рукой. Потому что получив убыток на одном счету, который у вас например счет выделен там 10 тысяч под скальпинг, вы можете тут же захотеть отыграться на счете, который там миллион составляет рублей. И если здесь вы там 5 тысяч потеряли, на том счету вы можете и 500 тысяч потерять. И все это произойдет очень быстро. Я вас уверяю, что примеров этого огромное количество. Те деньги, которые людям протратят на робота который может их счет контролировать, они их почему-то жалеют 5-10 тысяч, но под, спокойно относятся к убытку. Говорят, ну да, так случилось, когда они теряют там, 300 или 500 тысяч. Примеров тоже более чем достаточно. Я тоже терял огромные суммы по своей глупости, по незнанию, по неопытности. И надеюсь, что у вас не произойдет критических катастроф. Конечно, у вас будут убытки и потери, и разочарования, но надеюсь, что у вас все все это закончится лучшим для вас способом. Вы успеете научиться торговле, науч, научитесь контролировать э, свои эмоции раньше, чем вы э, избавитесь от своего счета. До встречи в следующем уроке.